Is, is, is, name is, name is, так, я буду координировать, короче. Фихт, Фихт, будешь моим личным Что координировать, там просто рынок стакать каждый раунд. А все Андрей. тихо, тихо. Фихт, будешь моим личным инженером, короче. Пошли первый раунд с тобой. Наедине на балкон подсадимся. Раунд начался. И пропушим паручи, я тебя ещ раз меняю. Это. Полетели. Один. Фихтовиц. Фех... Я так и думал, что один будет. поэтому я должен один списовиц. Пока, Авик. Да. Я попал. Пока у вас Авик. Нашли. Можешь ресниц, не пойти, хуя. Залез уже. Кстати, рейсить, Найс. <пишки> nice. Медик быка, <БХ>. медик <пишки> быка будет навал. резать под БК. А что у нас с фихтом? Какой ресы там враги повсюду? Да там тип мог, просто смог дойти на БК. Хло, а кто инжаба убил? Фил, давай играть, заебал. А я тут тут. Они уже все разрезались, блять, пока ты стрел. Хорошо. МТ, блядь. Так, тихо, ты мой личный инженер, пошли с тобой на двойку, остальные играйте рынок просто. Медика займи, там, не знаю, или кухню, или чего там. Пошли подсад на БК двойке. Ага, это один будет на Я спину. И пары че есть. Ок. А, БК будет идти, БК закрой, Алик. Арк, смотри, смотри, просто не стой ты, медик, дай. Тишину дай. Сарабина. Благодарю вдох. Да. Что у вас есть? Ну, у меня бомба. Взрыве. Раунд выигран. Команда врага уничтожена. Го, авик от Защитите рынка. Остальные 4 угу. хае на двойку. За ящик правой Я кнопочкой. Лезь, нет, нет. Инженер со мной сразу подсадочку на два пальца. С собой Граната. И Граната пошла. А это один. Ай Может баллон. зелень? Пошли, пацаны. Не-не-не-не. Нет, это на юбер. Что на юбер. Да, да, единица один. На юбер. А, Дебука. Уметь хайдон? Забрал новый. Он за косым. На Литает пачку. Ты можешь срезать с меня? Бомба Стай, установлена. Пачка. Осторожно, граната! Вообще похуй на тебя. Посмотрись. Держись, боев, это будет хорошо. А, ну, бесс... Нет, не Нет, Так намного лучше. Бомба обезврежена. Мы выиграли. Друг за что? так защитите стратегические объекты еще раз зарыть этого. раунд начался а не да и подсад сразу и Идай гранату Граната. давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай он бокал уже. Все, ГОС стянемся. Больше не будем стакать ничего. Бомба установлена. Да. АВИК нужен новый новую один. БК у меня двое. Сидит справа. Осторожно, граната! Не чекать меня. Можно резать сразу? Найс. КП можно? Шёрт, как больно. Он спал. Конечно. У нас 20, 20 секунд. 20, 20 секунд. 20 20. 90 инжу дал. Кстати, ты в курсе, да, она... Мы проиграли шотит. Почему? Защитите Маузер, ты не шотит, он он шотит Так да. у, меня да. модули. у меня модули. У меня модули. Да, хоть и модули. Нет, пошел, с мадами возможно шотит. Не, не, не, там 50% процентов реализовано. Это один. Осторожно, Гурач. Господи, ну что? Незаметно не делает стрельбу. Что стрельбу? Стрельбу незаметно делает. БК. Ты из руин Ты Причем у меня БК. Хорошо. У меня АВИК стоит под боконом. Ой, не взял. Может, уберем шарик? Здесь? БК у меня. Понятно, он руины. Короче, бейте на него, блять. У меня АВИК стоит под БК, дур, тупая, ничего не делает. Установите бомбу. Пору это Я тебе говорю, у меня БК, блять. Раунд ты мне что говоришь, я тебе говорю, я тебе изначально. Банашка, я сначала. Это ты, это ты, банашка. Жопу закрой, Чурбан, Благодарю. Оба с одинаковым акцентом разговаривают. Один Чурбан. Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Установить. Фаст двойку в Зигу пойдем. Раунд Что начался? за водибалка говорил, блядь? Бомбы А, понял, я. понял, понял. Пошла! Погнали в Зигу, в Зигу, Граната! погнали. Сейчас я задумлю. Граната! Справа, справа Граната! надо убить. Справа надо убить. Бомба. Бомба взята. Хорош. Бомба Может, есть? Враг да уничтожил ебать. всех наших бойцов. Это челик тропу Да, в принципе, еще и Да, это 4.9. Раунд начался. Навики. А зачем вы спорите? Не а знаю, что он мне пиздит, блин. На восьмерке взорву. Возьмите паузу. Зачем? Он меня тафнул, бля. Ну Адми... не я, я админы вызываю. Граната! Возьмите паузу. Возьмите паузу, алло. Кнопку закрыть случайно нажал, коснусь. Две кнопки перепутал. Так, а, хромосомы не перепутал? Нет. Мне кажется перепутал. Весь спокойствие. На С. Наи. Граната. На лички. На как дела? Осторожно, граната. Бомба потеряна. Двое мешки, мешки, двое заходите. Мешки, двое, говорю. Я четыре Мешки, я захнул. Я на пол повз, Я Я не знаю. Я не Бомба установлена. <с Group> Ой, бля, не попал даже здесь. Гоу, тыйте в муд просто. Да успокойтесь, вы. Вечный бичхаб, блядь, ебаный. А ну, что ты хотел, когда ты первый да. левел пикаешь? Я вот когда на кейпе, я вообще первый левел не пикаю, потому что постоянно такая хуйня, бля, там. Либо гений, который, блядь, 2-20. Либо играет авиаком как хочется. Чем ты ему поговоришь? Ты, <служивает> ну, он... ты думаешь, <служивает> что лучше ему сделаешь, если ты говоришь, будешь что гнать нет? Задай скажи мне. Я да. Вы вдвоем. На Я нем... не гоню. Мы... На руине, пусть блять. он играет, пусть играет. Вот он... врача. Я в минус два. с Каза, Собака, блядь. Арку сейчас резать будет, резать арку. Двое завозь. Бери, двое взял снайпера. Я не могу, не ждать здесь. Не-не-не, я этому говорю. На фрак. Чё? Нинжа, бери. Инджон бери. Я я да. А, ты, ты хочешь авик? Да-да-да. Взорвите один из объектов противника. У тебя же рейнджон нормально получается. Начался. Ча, а авиком пробую, если не зайдет Поним, возьму, да, давай, давай, Бомба давай, потеряна. Да. Осторожно, граната. Бомба взята. Дальше, Рынок никто не пикает. Ноль дайте. Ноль надо с другой стороны давать. Синие колеса будет. Мне вновь... Они создали вроде. Новая, да. Мне в новой... Понятно. Граната! Взорвал. Ну выйдите вы с БК! Где? Старый. Варки. Бомба взята. Да ебать. Шалование. Если бы не время, затащил бы. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Кидаю гранату! Осторожно, граната! Граната! Бомба 2. Резует. Бомба лежит по-прежнему. Они все все, внизу. Все внизу за ящиком. Кстати. Надо подсады делать. Кинжал убил. Они постоянно рисуются. Ой, кулак. кулак. двое. Наш Миссия Ну я 8-15 не иду, пацаны. Да в мутол кидай и не слушай его вообще. Го пацат на единицу на этот handmade. Ага, ага, ага. Блять, нас уже могут убить сейчас. Хорош. Уголовик. Блять, Титаник хиндж стоит. Взорванный, взорванный, добейте. Ну, ну, с... <свят> <свят> еще, еще титаник. Стреляй семей. Все еще кухня. Анча, все хрест на Титаник резнули. Хорош, если с Он 90-90, 90-на титаник, 90 -90. 90 -90. 90 -90. 90 -90. ну 70, ну, 70 залепился, наша команда да. уничтожена мы проиграли раунд все клачи проиграл защитите стратегические объекты я в типа стрелял вперед меня врубил Та в мут его закинь не разговаривай с ним что сказал смысл слушай что он высирает двойки нет один прошли подкат я пошел спину Удиви, удивь, моя хай Бой сломаем, давай я первый уйду Давай, поджой Месятый Ещё В арке медик перелез, перелез. Помоги, убей его, спасибо Кухня инж Лука Они без медов Бомба установлена. Давай, конечно. Давно, Лучше что. А ты попадешь, да? Да, okay. думаю, да. если будет. Беспешная безвреждая. Победа за нами. Защитесь среди. Яко, может, там же? А. Я не могу взрываться. Ты ещ ⁇ на броне не выдавай. Ч ⁇ ты не можешь? Ч ⁇ я не могу. Ч ⁇ нет? Граната! Граната пошла! Арку и у вас. Парачи, парачи и арку и Арку и можно рискнуть байка байка байка убил байка еще байка парки справа под, под Хорош. хороший колодец милик арка, арка и колодец арка и колодец от тебя 10 19 Защитите стратегические объекты. Я тебе в тебе что-то не говорит. Он мне что говорит? Да, да, Осторожно, да. Мне пофиг. Пока будет снова. Димадри просто. Хорошо. Двойка, двойка, двойка, двойка. ПК снайпер у них не А он Где? нашел на у меня фонарик скинь иди дей а еще рейсы план Фонарик Какой палец там? Нет, под пятеркой Брони сюда Он План. Да. Ну, отлично. Че? Дай брони, дай брони, братан. Нужна броня! Под фонарем. 6-6 убил. Еще есть на 6. Слева сразу. Под Хорош. фонарем его. Мы уничтожили а, отряд ключ. врага. Победа за нами. Установите бомбу возле одного из объектов. А, Goodwalp, да. Начался. Бомба взята. Подождите, я попробую фраг дать. Все заходим. Подсаживаемся на зелень. Зига есть. Бля, он меня в дым кхуйнул. Там просвершенный. кулак вышел? Сейчас резну под зигой, под зигой резну. Я же похожа. Нет, там правее, по-моему, трубы. На, на, на, на мусорке, на мусор. Двое. Справа у тебя фиг. Справа, да, вот здесь углу. Ты его слышал? Бомба потеряна. Хорошо. Он планет прошел. Граната! Наш отряд разбит. А, Мы приехали. там же, походу, да? Да. Uh -huh. Взорвите. Какой день еще играть? Да. Раунд начался. Бомба взята. Осторожно, граната! Граната! Можно рынок взять. Слева есть, слева с восьмеркой. Игрок с бомбой убит. Раунд выиграет. Ком Пойдет. Команда врага уничтожена. Вот Установите так же. Установите бомбу. Парочи, дайте палец. Раунд начался. Бомба взята. Заметь жрать. Граната. Граната. А -а -а -а. Не попал. Под зигой стоит. 8 есть. Зига, зига, зигал. Граната пошла! Тоже не попал. Надо резать парадетами. Граната пошла. На лестнице, большая лестница. Не хотите резать парад, нет? Понятно. Давай, стой звездный сейчас, борт. Уничтожил всех ну, наших почти Раунд проиграл. Пусть Ладно, давай сейчас снизу, снизу. Я снизу лучше пикну. Я... Давай я снизу. Раунд Не, давай все. Все, все снизу просто. Бомба, Бомба взята. Все. Осторожно! А нафига дым? Дай ноль. Ты полезал новая будет, скорее всего. Граната! Там дым снова прилетел, вроде. Или в смоку сидит. Бомба установлена. Все, а есть? Граната! На бокам да. Спрыгнули. Титаненько нет? камня 90 90 что он всех ответит с тобой а ладно а на одном зарал БК. мы уничтожили отряд врага победа за нами ну давайте также кто первый идет дымом да. и четыре парочка. бомба взята Раната! Раната Осторожно, я не могу. БК давижу. Нету БК. Если только вдали. <связываю> Хорош. Дай ноль. Быстрей. Никаба. Танцфол из Зига. Пойду быка рисуй. Да, надо а -а -а. на БК ресурс. Никого не вижу на единственное. Старая бомбы, Бля, сорян Промазал. Ой, выиграл раунд. Мы на Один начался. Я могу соло двойку сыграть. Граната пошла! Граната! А Марки Шесть! я делал. Убил Марки. Это угу. главного Авика у них убил, А, он соло Авика вообще. Граната! БК может? есть По 2 Это 2 Я тоже так Я тебе палец 0 дам А может и нет Где он? Я походу 11 Идем старый новый выиграть БК не уже есть стоит. У на рынке Тинька не Да ебать-то Не попасть с него В окне бегает с пистолетом На рынке нигде с него Надо резать Слышишь? Они с Сибанса тут Штурморезать не буду Бомба установлена Кто-то хая кидал у нас. Бля, медик тут сидит. Патроны. Отряд разбит. Мы проиграли. Ну что, у нас единица получалась Установите отлично, Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, граната! Труп у меня, я полюбую. Танцпол, танцпол. Он Еще, Подкат, подкат. Надо один... взорвать подкат. Взорвало подкат. Граната! Взорвало подкат. Старая авик. Мой труп внизу, а не, не внизу. Старая. Пекай. Okay. О, Брак всех наших Спасибо за Раунд руин. <coughs> забей, <у> чувака, <coughs> смысл жизни сидеть в бичхабе и, блядь, руин